находимся в Леганесе в Испании, на территории университета Карла Третьего. Зашел спор по поводу того, чей это локомотив, чей это поезд, и путем некоторых наблюдений пришли к логическому выводу, что это настоящий испанский поезд. Выясняется это очень просто. Нужно обратить внимание на ширину колеи. Это так называемая Иберийская колея <свят> Для тех, кто живет в России и видел рельсы хотя бы в метро Они сразу могут на глаз определить, что это гораздо шире А Иберийская клея как раз 1660 с чем-то миллиметров Не помню точно А в России 1520 А во всей Европе цивилизованной, обычной 1469 Поэтому это испанский пульс. Спасибо за внимание.